Как по юности к дому сбежал, так с тех пор не могу сидеть. Я на месте одном и нет дня. В приключениях все тянет за лезть. Самый непроходимый маршрут, небо яркое скроет дому. Кто сказал, что я не боюсь? Я боюсь, я боюсь, но иду. За мечтой провожать не стоит. С выводами не нуждают жалости И порой то деньги, то любовь Но над этой пропастью Я тогда уж решил Остальные пусть поют для писюх Я ж всегда буду петь для души Звезды падают, звоном монет Всех, кого уважал, пережил И тебе, брат, отдельный совет Не ведись, коль собрался идти Прямо за мечтой Провожать не стоит С выводами погоди Жизнь такая, брат Все хотят, как в фильмах Все хотят одно И самому, как на месте устоять Соблазны, чтоб не спили с ног Но знаешь, что за то, как кайфово Через время позади Оглянуться и понять, что ты до сих пор Не свернул с пути Прямо за меч Спасибо огромное каждому, кто посмотрел это видео. Я надеюсь, вам понравилось. И если это так, напишите что-нибудь хорошее в комментариях или что-нибудь плохое, если вам не понравилось. Можете написать песню, которую хотите услышать дальше. На этом все. Мечтайте о великом. С вами была Лера Яскевич. До скорых встреч. Пока.